привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я готовлю красное вино у меня есть прекрасный виноград это Изабела, и сейчас я обрываю виноград и подготавливаю его к дроблению друзья я буквально одну минуту попробовал отделять ягодки от гребней потом вышел посмотрел сколько у меня есть виноградика вы это уже видели и сказал нет Пусть лучше это будет все с гривнями, Поэтому я сейчас высыпал сюда виноград. Перфоратором его измельчил. И теперь переливаю это все в емкости, где будет первичное сбраживание. Сусло постояло 3 часа. Я отцедил гущу и опустил сюда сахарометр. Сахарометр показывает 25%. То есть, на мой взгляд, это прекраснейший показатель содержания сахара в винограде. Это очень хороший, сладкий, качественный виноград. Поэтому пока я сюда сахар добавлять не планирую. Когда я измельчал перфоратором и мешалкой ягоды в мизгу, я даже не подозревал, что такой способ будет очень интересным. Посмотрите, вот столько... Гребней, вот это все гребни с винограда отделилась именно на мешалке перфоратора. То есть это прекраснейший способ. Даже если бы у меня была специальная э, плющилка для того, чтобы давить ягодки винограда без гребни отделителя, все равно эти все гребни остались бы в сусле. А я не покупал специальную плющилку и обычной мешалкой для перфоратора. Измельчил идеально все ягодки. И вот это все спрессованные, такие тяжеленные гребни и здесь и здесь. Они отделились. Отделение гребней, я считаю, на уровне 75%. Сусло уже начинает пениться и мезга поднимается. В этой бочке у меня виноград Лидия. Но Лидия был сорван уже почти по морозам, поэтому очень много было порченых ягод. И именно из Лидии я буду делать виноградный спирт, чачу, виноградный самогон. Это все будет очень вкусно. А из Изабеллы я буду делать уже вино. Теперь шапку, которая поднимается, нужно как минимум два раза в день энергично перемешивать и топить. Таким образом, мезга будет отдавать свои ароматные и красящие вещества соку и не будет скисать. Потому что если мы оставим мезгу и не будем ее перемешивать, ее корочка подсохнет. Это будет прекрасная среда для неправильных бактерий и сок виноградный может очень быстро превратиться в уксус. Каждый день, два раза, а лучше три, я перемешиваю в шапку. Шапка вот так уплотняется. Таким образом, сусло насыщается кислородом, шапка смачивается соком, и лучше происходит экстракция из кожуры винограда, красящих веществ и всяких вкусностей. Прошло ровно семь дней, как я раздавил ягоды винограда и мезга бродила. Как раз уже вот именно сегодня, на э, седьмой день, шестой-седьмой день пошел разогрев, потому что температура в помещении у меня 18-19 градусов, и температура бродящей мезги была около 20 градусов. разогрев должен быть обязательно, но чем прохладнее, тем, конечно, температура будет медленнее подниматься. В большом чане у меня температура уже именно в толще мезги около 30 градусов, и само начинает нагреваться. Но это виноград изабела, он еще пока будет настаиваться на мезге. А лидию сейчас я буду снимать жмыхом. Теперь я аккуратно вытягиваю ковшиком верхний слой мезги. Верхний слой мезги хорошо спрессованный, поэтому я его не перемешивал. И вот так его ковшом достаю. Я вычерпал всю мезгу из этого чана. И с помощью сифона перецыроваю вино. Вот такая красивая шапка на бродильном чане с виноградом Изабела. Прошло уже 7 дней, как я его измельчил. Вот такая красивая пенка. Это винные дрожжи дикие. Именно сегодня начался разогрел. У меня в помещении температура 18-19 градусов. Но только сегодня весь чан прогрелся. Температура на поверхности сусла 27 градусов. А внутри, конечно, еще выше. Я часа два назад обдевал шапку. Внутри шапки температура 30 градусов. Если бы брожение винограда происходило летом, был бы, была бы слишком высокая температура на улице и еще саморазогрев сусло. Без охлаждения мы бы никак не обошлись. Потому что при таких высоких температурах очень мало происходит и брожения, и получается много высших спиртов, и вино было бы достаточно грубого вкуса. Именно при таких температурах хорошо происходит экстракция э, ароматных веществ, из шкурки винограда. Вот так поднимается пена. Таким образом я насыщаю сусло кислородом, который очень необходим сейчас дрожжам. Сама шапка покрывается виноградным соком, лучше экстрагируются все вещества. И я препятствую развитию уксусного брожения на поверхности шапки и ее скисания. Сегодня ровно 7 дней, как я измельчил виноград Изабела, и уже я его отсыдил. Я не успел взять с собой камеру. Когда я пришел, уже по вкусу нужно было срочно отсыживать. Я это планировал сделать завтра. Это было очень легко. Я даже не использовал пресс для того, чтобы отжать мезгу. Вся шапка мезги из-за того, что углекислый газ поднимал ее наверх, она вся уплотнилась. Я ее аккуратно снял ковшиком и... Получилось чистое голое сусло, голый сок. Я его перелил в бутыли и поставил гидрозатвор. По сахарометру здесь уже была начальная сладость сусла 25%, а теперь где-то 1,5-2%. То есть почти весь сахар уже выбродил. Что сейчас делать, я еще не знаю, добавлять сахар или не добавлять. Пока еще буду думать. Все это делается, все... Все сусло бродит, как я напоминаю, на диких дрожжах, поэтому слишком большой спиртуозности здесь я не получу. Вино уже бродит. Когда будет появляться осадок на дне, я буду вино опять отцеживать. После того, как тихое брожение вина закончилось, я его ставлю в темное место под гидрозатвор. И оно там стоит и созревает. Но каждый месяц я беру и сливаю вино с осадка. Я через шлангочку сливаю вино с одной бутыли в другую. Таким образом я вино осветляю, убираются лишние дубильные вещества, какие остались в осадке, и частички мертвых дрожей. Как я это делаю, материалом не сохранилось, потому что видео, как я делаю вино, уже длится целый год. Очень важный этап в производстве вина – это яблочно-молочное брожение. Когда мы берем молодое вино и приносим его в теплое место, всегда видно, что вино начинает игриться, как будто бы шампанское. Это потому, что если в нем не произошло яблочно молочное брожение, это брожение начинается уже в бутылке, когда мы его начинаем дегустировать. Чтобы этого не произошло, нужно еще дать вину постоять в теплом месте под гидрозатвором при температуре хотя бы 20-22-23 градуса.